только математик, но он э, очень приемер, и, соответственно, на, когда работал лектором, и он преподавал именно газовый динамик, то есть там чайния газового. Работа мероприятия продлится до 8 ноября включительно. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.